Всем привет! Это видео о том, как очистить память или освободить дополнительное место в памяти смартфона или планшета с Android, а также почистить его от лишнего мусора. Одна из распространенных проблем Android-устройств это недостаток внутренней памяти. Особенно это ощутимо на бюджетных моделях, в которых 4, 8 или 16 ГБ внутренней памяти. Такой объем памяти очень быстро заполняется и при установке очередного приложения, игры или обновлений пользователь получает сообщение о том, что недостаточно места в памяти устройства. Так как версий Android много, а некоторые устройства имеют собственную фирменную оболочку, то на вашем устройстве вид и пункты меню могут незначительно отличаться. Но как правило, все легко находится примерно в тех же расположениях. Друзья, хочу познакомить вас с каналом Олег Глав. Хороший канал формата видеосоветы на компьютерную тематику и не только. Канал создан для тех, кому интересен мир компьютера, а не только игры и прослушивание музыки. На канале Олеглав вы найдете видео о программах, интернете и интересных сайтах, а также много новой и полезной информации, которая озвучена голосом электронного голосового помощника. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на Глав. Итак, симптомами того, что в устройстве недостаточно памяти, как правило, являются соответствующие системные сообщения или значок в трее устройства. Чтобы убедиться, что дело именно в этом, а не в ошибке какого-то конкретного приложения, перейдите в настройки и найдите пункт память, storage или хранение и резервное копирование, как в моем случае. Перейдите в него, и вы увидите общий объем памяти устройства и сколько из него доступно на данный момент, а также чем она занята. В моем случае памяти достаточно, но я вам покажу, как ее освободить в случае отсутствия или увеличить, очистить лишнего мусора. Первое, с чего рекомендую начать, это почистить кэш устройства. Для этого перейдите в настройки вашего устройства, найдите пункт память, Storage или хранение и резервное копирование, перейдите в него и выберите пункт данные кэша или очистка мусора. Мусор и кэши, как у меня. Некоторые версии Android дают возможность выбрать тип удаляемых ненужных файлов. Как видим их немало. После этого Android предложит подтвердить необходимость очистки данных кэша. Дальше я, возможно, скажу банальные вещи, но без этого никак. Чтобы освободить память, удалите ненужные приложения и игры. Для этого перейдите в Настройки – Приложения. Выберите и удалите ненужные или те, которые занимают слишком много места. Кстати, удаляя мешающие на данный момент приложения не расстраивайтесь. У вас всегда будет возможность их обратно установить. Даже если забудете название. Все дело в том, что Google Play Market сохраняет все когда-либо установленные вами Android приложения. Для этого перейдите в Google Play Market. В нем перейдите в меню – Мои приложения и игры. Библиотека. Здесь все приложения, которые вы когда-либо устанавливали на Android, используя свой Google аккаунт. При желании нажмите «Установить» напротив нужного приложения. Также очистите галерею устройства от ненужных фото и видео. Современные смартфоны уже оборудованы мощными камерами, а сделанные с их помощью фотографии и снятые видео, часто Full HD, имеют достаточно большой размер. Поэтому хранить их все в памяти устройства становится неудобно или даже невозможно. Поэтому для начала перейдите в галерею, просмотрите ваши фото и видеофайлы, удалите ненужные в случае наличия. Если нужны все или большинство, то в таком случае перенесите их на компьютер. О том, как подключить смартфон к компьютеру, я уже рассказывал в одном из своих роликов. Ссылку на него оставлю в описании. Или же в один из многих облачных сервисов. Например, Google Drive или Google Фото. Кстати, в Google Фото для этого есть очень удобная функция, с помощью которой можно удалять с устройства фото и видео, которые уже загружены в облако. Для этого запустите Google Фото и перейдите в меню «Настройки». Выберите пункт «Освобождать место на устройстве». Подтвердите выполнение. В результате все фотографии и видео, которые уже загружены на сервер Google Photo, ваш аккаунт, будут удалены из памяти устройства. Если на вашем устройстве установлена карта памяти достаточного объема, то вы также можете перенести на нее ваши файлы или даже приложения, но об этом немного позже. Камеру смартфона или планшета можно настроить, чтобы все снятые ею фотографии и видеоролики сохранялись не в память устройства, а на карту памяти. Для этого запустите камеру, перейдите в настройки и выставьте приоритет SD-карты. Все описанные выше способы очистки памяти являются встроенными или штатными, но бывает так, что одно или несколько приложений в результате своей работы загружают внутреннюю память Android устройства. Начнем из наверное самых распространенных Viber или WhatsApp. Дело в том, что все отправленные или полученные во время переписки популярными мессенджерами Viber или WhatsApp фотографии, изображения или видеоролики сохраняются в памяти устройства и, соответственно, занимают ее. Причем удаление изображения или видео из чата самого приложения не удаляет его из памяти телефона. Так, медиафайлы и Viber хранятся в памяти устройства папка Viber, Media, Viber Images. Или Viber Videos. Чтобы узнать занимаемой папкой объем памяти, кликните на нее и удерживайте. После этого перейдите в меню Детали. Но имейте в виду, если удалить эти файлы отсюда из памяти телефона, то в Viber они больше отображаться не будут. Это же касается файлов, принятых или отправленных по WhatsApp. Только хранятся они в папке WhatsApp Media. Если вы случайно удалили медиафайлы Viber или WhatsApp, то восстановить их также можно. Читайте об этом статьи в блоге нашего сайта. Ссылки в описании. Если вы активный пользователь интернет, то достаточно много памяти может занимать кэш вашего браузера. Рекомендую его очистить. Видео о том, как очистить, удалить историю, кэш браузеров Chrome, Яндекс, Firefox, Opera или Edge уже есть на нашем канале. Ссылку оставляю в описании. Если вы использовали все способы очистки памяти, но чувствуете, что места должно быть больше, то в таком случае я предложу вам еще два возможных способа, на которые никто никогда не обращает внимания. Первый. Если вы активный пользователь навигатором или Google картами, то память вашего устройства может также быть заполнена кэшированными картами для офлайн-использования. Чтобы удалить их, откройте Google Maps. Пользователи Android пользуются ими чаще всего. Перейдите в меню ⁇ Офлайн-карты ⁇ Здесь вы увидите все сохраненные офлайн карты. Кликните на меню напротив нужной карты и выберите удалить. Второй. Похожая ситуация и с стриминговыми музыкальными сервисами, например, Google Music, Boom, Yandex Музыка, Deezer Music и так далее. Все дело в том, что плейлисты стриминговых сервисов сохраняются для офлайн прослушивания в памяти смартфона и занимают ее. Чтобы удалить такие офлайн плейлисты, например, в Google Music, запустите приложение. И перейдите в меню – Настройки – Очистить кэш. Таким образом будут удалены все. Чтобы удалить только некоторые, перейдите в меню – Настройки – Фонотека – Плейлисты и удалите ненужные по одному. • Также на будущее можете изменить место хранения данных приложения. • Меню – Настройки – Место хранения. Видео о том, как скачать и прослушать музыку на Android устройствах, а также краткий обзор приложений для музыки на Android смотрите на нашем канале по ссылке в описании. И последним способом очистки памяти Android смартфона или планшета от накопившегося мусора или ненужных файлов будет использование специальных приложений для очистки памяти. Таких приложений много. Я бы отметил два. Самый популярный CleanMaster и всем хорошо известный по Windows C Cleaner. CleanMaster ⁇ это в первую очередь понятный интерфейс, в котором разберется любой желающий. Кроме того, приложение совершенно бесплатное. Его можно скачать из Play Market. Ссылка будет в описании. Во время работы происходит сканирование всей системы. Это куки, файловый менеджер, история браузера, кэш и так далее. Достаточно просто нажать одну кнопку для того, чтобы удалить все это. Как следствие оптимизируется система. Вы получаете больше свободного места, сам смартфон работает плавнее и оперативнее. Можно оперативно закрывать ненужные запущенные процессы. Этот пункт в меню называется ускоритель. Также через приложение можно получить много информации о своем смартфоне. К примеру, количество памяти. Еще оно измеряет температуру процессора. Чем она выше, тем хуже работает смартфон. Секлинер, хоть и не так популярен в версии для Android, но в особом представлении не нуждается. Мало пользователей, которые не слышали о версии программы для Windows. На канале Hetman Software мы уже неоднократно рассматривали ее функции. Приложение однозначно полезное. Запустите и нажмите ⁇ Анализ ⁇ после которого программа отобразит объем и какие данные можно удалить для очистки устройства. Кроме этого, в программе есть удобный менеджер приложений, анализатор хранилища, • Системная информация устройства • и Планировщик очистки Ну и если ваш смартфон или планшет уже совсем запущен и захламлен и все описанные в данном видео способы не решают проблему, то можно сделать сброс устройства к заводским настройкам. Для этого я перехожу в Настройки • Хранение и резервное копирование • Сброс к заводским настройкам Часто, как и в моем случае, функция сброса к заводским настройкам разделена на две подфункции. Сброс именно настроек устройства к заводским и очистка внутренней памяти. Но прежде чем делать это, сохраните в другом месте все важные данные. Фото и видео, контакты, файлы и так далее. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу.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 На этом все. Если данное видео было полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.